всем привет с вами дмитрий Урсул, и в этом видео из рубрики автоматизирует и мы разберем плагин Хорал от Native Instruments. Это плагин хоруса, очень классный. Здесь есть несколько режимов. но ну, а сами ручки достаточно стандартные для любого хоруса. То есть здесь есть частота вот этого биения и расстройства, скажем так, расстройки э вот этого хорус эффекта, ширина, то есть мы можем сделать и, как бы, стереофоническим, подмешивание собственно самого эффекта, фидбэк этого эффекта, количество голосов, сколько подмешивается, а в целом количество вот это, насколько расстраивается этот голос, то есть здесь частота расстройки, а здесь насколько сильно расстраиваются вот эти вот виртуальные голоса относительно нашего основного. И дело это просто задержка вот этих голосов по времени относительно основного сигнала. То есть, в принципе, все понятно. У меня уже здесь я сделал с помощью smart Control с привязка к своему контроллеру чтобы мы э, также могли в реальном времени что-то крутить и слушайте то есть насколько меняется напоминаю что э, в, в этой рубрике видео э, мы э, смотрим и тестируем насколько плагин вообще полезен с точки зрения автоматизации то есть э, какие интересные эффекты можно э, получить используя его разные параметры и автоматизирую их в реальном времени а, ну то есть такая экспериментальная рубрика скажем так а, у меня этот плагин стоит на гитаре гитару меня записано в моно то есть изначально на моно но плагин я а, загрузил в режиме мона-ту стерео чтобы просто иметь возможность сделать а, в какой-то момент вот, с помощью вот этой ручки вы а, из моно гитары стерео гитару а давайте послушаем, как сейчас это звучит Ну, то есть обычная гитара в моно а, давайте попробуем теперь а, в реальном времени просто покрутить какие-то ручки и посмотреть а, как это будет влиять на звук Ну, в первую очередь конечно же нужно будет добавить микса расскажу здесь есть несколько режимов то есть э, просто хорус чуть-чуть другого характера имеет мне нравится вот режим э, либо ensemble либо Dimension. Э, но сейчас покрутив ручки уже могу так предварительно сказать что э, самый такой интерес с точки зрения автоматизации здесь вызывает наверное делай фидбэк и может быть расширение то есть мы можем в реальном времени сделать гитару из монофонической более стерефонической и за счет этого дела делать интересные такие ну не глич эффекты но скажем так такие ну спецэффекты интересные питчевые Ну, то есть в принципе достаточно интересная э, вещь то есть можно конечно гитара может быть не лучший э, для этого здесь вариант она слишком такая э, э, э, стакатная партия сама по себе но в любом случае так как здесь такой эффект дела еще есть то есть мы можем с этим работать делать длинный фидбэк э, у дела э, таким образом то есть по повторы э, этого хоруса и соответственно у нас э, возникает такое сама Самосатурирование и интересные звуки. Амаунт uh, тоже, в принципе, можно сатурировать, но это, наверное, уже приведет к такой каше звука. Ну да, вот за счет этого можно создавать такой как эффект э, разгона, э, казалось бы, из партии, которая абсолютно для этого не предназначена. То есть из гитары можно в обратную сторону, если фи, э, крутить фидбэк и дилей, э, то получается такой эффект как э, разгона, потому что когда мы дилей ускоряем, он как бы пич его чуть повышается. Давайте попробуем это сделать еще раз.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 Uh, ну и, в принципе, еще, наверное, да, расширения. То есть мы сейчас попробуем, uh, я сейчас попробую прописать эту автоматизацию. Uh, включу режим. ланч. Так, ну сделаем более плавным этот график, подредактируем его. Ну, я думаю, сразу начнем с максимального положения. достаточно интересный эффект а, здесь также можно фидбэк резко закрыть чтобы гитара опять стала чистой и собственно здесь тоже А, и а, я думаю, что можно автоматизировать а, положение ручки ширины. То есть, таким образом вот этот а, восходящий эффект у нас а, получается таким стереофоническим более а, ну давайте попробуем еще в реальном времени здесь изменить rate и amount может тоже на что-то повлияет Я их также попробую к концу вот этой части а, ускорить, точнее открыть а, побольше этот эффект, чтобы он вместе а, как бы добавлял такое ускорение к этому а, разгону. А, ну то есть в принципе достаточно интересный эффект а, получился ну и конечно что мы можем сделать это мы можем а, изменить микс то есть, чтобы изначально с гитара звучала тихо а, без эффекта точнее и уже где-то вот когда начинается этот эффект чтобы у нас появился этот хорус. Ну, в принципе, в принципе, основные параметры так достаточно автоматизируемы, то есть, в этом вот можно найти вот такой вот смысл каких-то спецэффектов. А, можно делать такие вот интересные разгоны, какой-то скретч-эффект, если быстро а, менять ручки. Но, конечно же, для этого лучше всего пользоваться контроллером, как в моем случае. То есть, мышкой это, нам будет неудобно делать. Ну, либо вы всегда можете это прописывать на графиках тех или иных параметров. То есть, главное, опять же, понять, что на что влияет, то есть, какой характер звука появляется при каких-то вот таких изменениях и собственно это можно использовать в таком творческом положении а, так что в принципе плагин достаточно автоматизируемый а, ну так процентов наверное на 6070 а, Потому что, например, сильно автоматизировать часто там микс особо смысла нет. Ну, фидбэк, делай понятно. Голоса тоже, в принципе, смысла нет автоматизировать. То есть их можно просто поставить. Режим тоже можно поставить один раз. Переключение особо ничего не даст в художественном плане. Ну, то есть, по сути, самые автоматизируемые это дилей, фидбэк и ширина который добавляет такой основной эффект и чуть-чуть еще добавляют э, эффекта rate и amount то есть вот по сути эти основные плагины параметры которые позволяют этому плагину прям так что-то делать интересное ну а микс это стандартный э, стандартный эффект подмешивания этого эффекта а, ну что ж я думаю что с этим плагином мы полностью разобрались в принципе, можно пользоваться, как я уже сказал, для таких вот интересных эффектов. Хотя это, конечно же, его далеко не самое стандартное использование. То есть, в принципе, я его предпочитаю использовать как обычный хорус-плагин. Действительно, в нем очень много возможностей. Вот эти разные режимы позволяют делать реально очень интересные хорусы на вокале, на гитарах на синтезаторах поэтому советую э, его попробовать если у вас будет такая возможность и использовать в своих работах ну что ж на этом в этом видео все увидимся с вами в следующих э, видео уроках с вами был дмитрий урсул всем пока